Каким образом выбрать этот вопрос? Ух, сложный вопрос. Во-первых, Во исходите как бы из своих личных предпочтений. То есть когда вы приезжаете на Землю, понятно, что вы едете не в социальное общество, а на Землю. Социальное общество вторичное, Земля первична. Когда люди едут просто за каким-то социумом, за каким-то комфортом, всегда есть шанс того, что социум их примет, а земля нет, и тогда им все равно на этом месте не жизнь, она их будет отторгать. Они будут болеть, они будут страдать, они будут существовать в колоссальных потерях. Социум может быть и даст возможность хорошо заработать, но потери, которые им после этого устроят местные хозяева, не ни с каким заработком. Поэтому прежде всего договариваться надо, конечно же, с землей. Поэтому сразу из головы надо выкинуть предпочтение о социальном устройстве этой земли, этой, этой страны, этого города, то есть о, о, о, о его социальных возможностях и в большей степени смотреть на землю. Дальше идет вопрос надо спросить у своего сознания, то есть в рамках медитации климат, какой нужен климат, какая нужна природа, какие деревья вокруг, то есть субтропическая культура, тропическая, средняя полоса. Вот, вот это вот все нужно будет выяснить. А потом можно взять, различные инструменты для считывания, если ты точно не знаешь, но уже приблизительно предполагаешь, что тебе нужно, есть различные магические инструментарии типа маятник, типа те же гадательные карты, типа те же руны. И устроить себе вот такую вот диагностику, называешь какую-то землю, страну, территорию, регион. Спрашиваешь у маятника, да-нет, вытаскиваешь луну да-нет, вытаскиваешь игральную карту там, или карту Тара, да-нет. У каждого свой инструмент. Вот таким вот образом и высчитывается. Делается выборка, то есть сужается граница поиска, а дальше уже личным присутствием. Приезжаешь на место и смотришь на знаки, твое, не твое, примут тебя, не примут, будет договор на жизнь или не будет договора. Хорошо, конечно, точно знать своих богов, вот если человек уже знает, с каким пантеоном он работает и какой бог его ведет, понятно, что в большей степени тебе будет благоприятствовать та земля, на которой когда-то был распространен культ или культура этого бога.